подыхать в этой глуши это не должно так закончиться. Так. фух, не обнулили очки, не обнулили да? полечи меня, полечи меня не обнулили очки все хорошо, я сачка подлечу тебя. мы же с тобой Ща друзья проверю а, я в тебя вошел ты че там делаешь снизу? у меня 71 очко <свен> А у тебя сколько? Что? 71. Передай мне. А? мне. Блин, ну потому что я тратил гранатомет, покупал. У меня тоже около 70 Что у мне купить, а? Купи, купи. Купи, смотри, вооружие, купи гранатомет, бензопилу, вот это. Да не, я хочу ножик. Нож. Купи мне нож. А, нет, топор куплю комп... Ладно, давай катану, катану лучше. Тебе. Давай, покупай катану. Нет, у меня топор. На, катану. Вс, да. Ага. Всё, а, ну, зато, Я буду круче СВП. Так. Пошли. Первый висел за мной. Я знаю, да и их бесконечный пулемет. Он в этом арте получается. В дом. Вот сюда вроде, да? Слышь, Вот сюда наверх. В дом. В дом надо идти. Не. А да. Топор. Фух, на меня. О. Иди сюда. <Sad> <rider> <Gallery> а, найдем сюда. Тут ничего, вот тут ничего нет. Сойдем дальше. Здесь есть боеприпасы. Перезаряжаю. А, баллоны с газом. баллон сгал. Баллон сгал. А у меня крутовый! Эй, осторожнее, из-за того. На Как это? А ну-ка. Стронами. Я, я, я патроны взял! Я патроны взял, мне гранатомет с патронами теперь. Окей! Они что, пули не пробивают, да? Дальше Аа... Well Son я сам не Мак! Ч? Я прыгнул на машину! Ты ч? Вообще А, я как бы упал, он на машину! Иди сюда, иди сюда! Нож, нож самое лучшее оружие, походу. Перезаряжаю. Можно эти пули? Смотри. Чё? Перезаряжаю. Приходит легенда, есть бесконечный тут пулемет. Смотри, смотри, смотри. Я, да, дай птичку. Да, дай мне, дай мне, ты есть бесконечный пулемет. Там 80 патронов, 80. Он бесконечный. Да? Ч, реально? Николас, реально? Не надо и Не, мне не надо, я буду с ВП. Слышь, реально? А Реально бесконечные патроны! Молод, видишь? Пипец, как его? Это. Это, Просто... это секретный грандомет. Мы нашли секретку в продаже. о я чуть не упал! Там мус обвалился я чуть не упал. А! А! А! Я а Пока. Пока. Я живой, Я лечусь. Я лечусь. Я Я лечусь. Да пожалуйста, прошу, сейчас! Прошу быстрее! Там справа Пожалуйста! Тут не справа ей. да! Да-да-да! Тут нет обхода! Бажану, что мне расходящие пулемет! Тут реально дед водоход. Я я как-то залез! Я залез! Пока! а ручка сколько хп? Хм. Да. я так вовремя, да? да? Слышишь, я вот так как-то залез вот так вот вот так тут как-то залез да. Да. Да. Да. Да. Что? Я молодец, да? Вот. а э, куда дальше идти? нашим другом еще называется, да? Да, хе ты зараженный, ты зараженный! Да блин, хватит, все, хватит У тебя не демсифицировано Вот сюда, сюда надо, сюда Направо или налево, друзья? Давай, куда угодно Патроны. Помогите, пожалуйста, не бедкраще, полюбил. Помогите, пожалуйста, не бедкраще, полюбил. Я залез. Пожалуйста, пожалуйста. Как туда залез? Как залез туда? Слышишь? Тут не пролез, реально. Тут реально не пролез. Тут не, тут не пролезть! Ну, тут не пролезть! Как тут пролезть? Тут нет, пролезть где? Пожалуйста! <свеч> да как баль! Собирается мне помочь! Пока, <свеч> До свидания! До свидания! нет, пожалуйста! Тут <свеч> реально не пройти! <свеч> Там <свеч> реально <свеч> не пройти! Осторожно! На помощь! Пожалуйста, я прошу! МАКС! МАКС! МАКС! МАКС, ЗАБЫ ПОСТАЛИ, У МНЕБУТЕРОЗНЕЙ КП! Тут не пролезет. Давай, ты там чё-то делаешь, давай! Давай, пожалуйста. пожалуйста! У меня гибриллятор есть! А, и чё? Если, если ты зарядишь, то ты как-то сможешь меня. Прощай. Ты время тратишь, что ж. Пожалуйста. То -то. Ну почему я не могу сам встать? Я не знаю. Пожалуйста. Выжи. выж. Мы <laughs> сможем. Смотри как. Это градиент, смотри. О. Выживают да сильнейшие. О дефибриллятор. Перезаряжаю. Я ранена. А чего? А, <смех> так, посмотрим, что тут у тебя. Ничего. Спастись нельзя. Эй, спасибо. Не вижу этих жакеев. Что за звуки? Перезаряжаю. Бросаю коктейль Молотова. Летит. А? Ай, блин! А! А! Помогите мне! Главное не сдохнуть! Рашель тупая! Тупая Рашель, вс ⁇ помогите мне! Помогите, помогите! Кто-нибудь поможет мне! А? Рашель, тащи! Ну, Фу! Еще можем выиграть! Keep it, friend. I won't let you fall. Thank you. I'm alive. I think it's... Эй, я перезаряжаюсь. Зади от тебя, прыгнула! Вот там? Да, и, иди туда, да, да, да, да. Нет, не сюда, тут нельзя пройти. Тут булек. За буйки нельзя заплывать. Иди направо! Потом назад иди там где-то чуть не упал, там пулемет был. Кто-нибудь, помощь, потом мне дашь! Я тебя не брошу. Я помогу. Ой, я придумал. Как Спайл можно выйти? Давай, иди назад, иди назад. Но я... Но я... Назад да. иди, пожалуйста, там чуть-чуть. Пулемет нельзя купить. Подождите, <связь> я лечусь. Иди быстрее, прошу. О, да. Ну там пулемет лежит, а мне дашь. Да нельзя! Где? Подожди, часов... стол. Нет, там впереди, впереди прямо! Прямо иди, прямо иди. Тебе, наверное, это сейчас нужнее, чем мне. Да, сейчас у нас точно начнется Так куда лучше? Макс, просто сходи назад, прошу тебя. Поверь мне, сходи быстро, понял? Макс, быстро. Смотри, иди вперед. Теперь справа. Направо. Вылезай! Собир... Слышу охотника. Охотник! Вот и лестница! Я видел, видел, видел. Ты стреляешься? Сива! Бери, бери! Я хочу ВП. <сесколько> а ВП! Вот Потом я тебе дал Вот из прицела! Потом я брос понял! О, а я верну свою ВП кто-нибудь поможет мне выбраться Вы отсюда? Стреляй день, спину. Осторожно. У тебя уже есть живот, моя ВП. Вот коктейль молотова. I need my I need my A V P. Сейчас будет выпуск прицела. Берем выпуск прицела. Да да да. Иди сходи подожди. Ага, хорошо. <кхм> Сейчас заживем. Мой лазерный прицел. А вы просто прицелом Даже ничего не изменилось. Нифига. Модель не... Моделька не изменилась. здесь, дубинка? Громила! Да ёбт! Стреляйте! Укончился! Здесь дубинка. Укончился. Вот тут еще есть. Вот тут еще есть. А уже не. О, не жу. Хочу. Блин. Полечим меня! А? Круто, конечно. Это не я. Ра, то а я говорю твой суд, привлек внимание орды. Это вон был камень. Я там даже уже машины не был. Перезаряжаю. Ты на машину прыгнул. Меня не было уже той машины. Ага. Ты на машину прыгнул. Может хватит уже, а? Вон походу убежище. Не могу поверить. Убежище, убежище. Что стрелял меня? Само-то, я просто ходячий танк. И, ой, прикройте меня, да? И я лечусь. Все, заходи, заходи. О, да. Ник на нейке. Остор. Я воланец. Не, я пошел килл зарабатывать. Все, идем. Да хватит, всего большая так серии. Перезаряжаю. Килы хочу. Сюда никого нет, идем. Прекрати в меня стрелять. Банни Я внутрь. Учи, пар. Почти достал. О, тут я первый. Фух. Хало... Загрузка холодной ручей. Русский пролик. Блин, почти на первом.